Вот это вот не совсем, точнее, не, точно не совсем, пока дверь не откроем, тут ключи все никак не принесут, не могу понять, что это такое, и тут зазор неправильный, и здесь, ну здесь-то ладно, там вон, дверь деформирована немного, а здесь почему он такой? Заблокировалось. Так запах нормальный в принципе. У них болезнь, между прочим. Ломается часто очень. Запирания вообще нет. Придется колдовать с ним. На секунду. Так, смотрим теперь. аэрбак Так, более или менее. Примерно так он должен заводиться. Даже еще быстрее. И то же самое, втягивающий. Запинали меня. Это бенди, кстати, не, не, не втягивающий. Я называю его втягивающий. А что он по факту, ну, не так уж сильно и важно. По мне так это втягивающий. Мы его называем втягивающий всегда. Шумит. Теперь проверяем сцепление. Выжимаем, отпускаем, слушаем. Коробка в порядке. Никаких аномалий нет. Вибрации нет, все хорошо. Кондиционер я уже включил, работает. Так, у нас есть бортовой компьютер, но ну, что-то вот какие-то битые пиксели непонятные на дисплее. В конце концов, можно будет поменять, если уж сильно захотеть. Этот косяк может человека напугать, насторожить. Как бы не критично, скажем так. Круиз-контроль. Очень серьезный наворот для этой машины. У них не у всех он есть. Вроде бы включается проверить на, на трассе работу тут на месте не скажешь стекла проверяем работает или нет потому что даже один из моторчик стеклоподъемника это расходы это деньги фары потом проверю обязательно проверяем все все абсолютно это все это очень важно электрические зеркала работают Тоже работает все. пока все нормально надо только разобраться с дверьми почему такие зазоры непонятные машины гидравлика нормально работает ставим первую скорость проверяем ручной тормоз нормально ставим третью скорость Заглохло. конечно не совсем чтобы она такая уж сильно бодрая но нормально открываем капот и смотрим под капотное пространство стакан не троган крешевный герметик в порядке мотор сухой так это крыло не оригинальное Это Тайвань Отсюда и этот неправильный зазор Сразу понял, что там не так Еще до того, когда же увидел подкапотное Посмотрите, как выглядит это крыло И смотрите на это Разница очевидна Пусть все в порядке Проверяем амортизаторы Для этого качаем машину, она должна опуститься и подняться. Все. Если она болтыхается, то лыжится как желе, значит амортизаторы испорчены. Тут не то чтобы они совсем уж прямо хорошие, но нормальные. Открываем. Так вот видите, дыма нет. Все ровно. Лапан ЕГЭР соплива немного. Есть потоки масла, но не критичные, Дальше обязательно. Мозайка. Нормально, точно уровень. Чистая. Тут все более менее хорошо. А, да. За что? Мотор, за там? что здесь не знаю ты знаешь обязательно задняя часть и все ровно все нормально не билось друг я не разумлю, что овощ, что за что так так вот здесь вроде все нормально удара нету стопроцентно Хотя вот вот здесь что-то было, но это давно и неправда. Чуть-чуть немножко. Это хочет рыжик вылезти. Вот украшено. Замазали и забрызгали. Здесь. Непонятно мне, ну, но это надо, наверное, будет дверь поломать. Это уже поломали чуть-чуть прямо на месте. Надо уже всех денег брать за ремонт. Видите? Лучше. Ну тут стопудовая деформация. Здесь, когда сделаешь, она отпустит ее. Вот. Тут она держит вверх двери. Перекосила ее. Так смотрим колодки, колодки более-менее нормальные. Оставляем машину обязательно нагреться полностью, то есть не надо торопиться гушить, пусть сработает вентилятор. После того, как вентилятор сработал, вы уже можете понять, что машина не закипает. Турбина свистит свист не очень приятный и так нужно менять бардачок обязательно глубокая химчистка нужна машине посмотрим документы что-то я в очередной раз не с того начал в таких случаях надо начинать с документов ну, сервисная книжка, наверное, вряд ли у машины будет ну, да. До 2003 года она обслуживалась у официалов Во время гарантии, а потом перестали, конечно же, ее к возить Кондиционер очень хорошо работает Тут косячок Турбина мне не нравится Негазовка Дай газ, а? Все Все, все добре Я Вот, как раз, отличное место проверить ходовую Проезжаем по неровностям И слушаем Что творится страшного я не слышу пластик скрипит так попросил у него благ техосмотра он пошел за ним если техосмотра нет она стопудово скрученная и связываться с ней не стоит потому что может там немного взорвали километраж но сто процентов тронули а потом эта вся цепочка может выйти на нас нам это не надо мы скрученными машинами не занимаемся Поэтому надо обязательно убедиться в том, что километраж оригинальный А так вариант неплохой конечно С вложениями, с работой, тут на халяву косарь не поймаешь Но если руку приложить, эту машину можно продать Ну может не запросто, но ну, можно Затонировать, привести в порядок, поменять резину Только турбина конечно свистит Нехорошо, здорово. Как будто бы этот К-700 А не легковая машина вот, помню в детстве Трактора были к 700 какие там еще они? Вот у них был такой свист похожий. Hello? Так, Километраж нормальный. Но yeah. у нее красная карта, Если есть она техосмотр не пошла. Это This... что это? Uh... Штур, это руль. Ну, no... спигел. Что, что это? Банда? За что? что это вот этот. Ты же что ли? Это пластик. Я не знаю. Сей, гавай. Сей, гавай. Сей, что это? А, это да? да. Фара. Фара, это да. Uh -huh. Это да? Это, да. Фара. Димлих. Димлих, да. Димлих. А другие а, что? Банде? Банда это что? Банда это пня. Да. Пнев. А это не знаю. Нормал спигел. Сейчас я брату, брату спою. Он за Нидерландс, знаешь. Сейчас спросим ему брата, что значит стур, стур, стур это руль. Стурс Это стопудово рулевой наконечник В общем, сильно смущает свист А, и еще вот, когда После газовки Газ сбрасывается И подтраивает чуть-чуть подвисает инжекторы Форсунки точнее Это не очень хорошо В принципе, не страшного вот, особо там ничего нет Но, как бы Неприятный момент В остальном, что еще? в принципе все нормально по большому счету но да? плохо что сейчас еще раз проедусь сцепление немного вверху самую малость в техосмотре написано что испорчена рулевая тяга левая а на ходу даже в принципе ее не слышно может просто пыльник порван скорее все так и есть потому что она стучала по-любому если была бы такая сильная выработка в общем интересный вариант надо скинуть цену он уже упал до 1300 если за 1000 взять, я думаю можно заморочиться Сейчас попробуем поторговаться с ним до упора Так машина не мертвая Не отдает он за 1000 800 предложил, 1000 тоже не отдает Сейчас вернулся, я думаю уже отдает Когда спрашивал документы, я оставил в машине или нет Отдал мой свой номер телефона, может перезвонить Вариант интересный, но очень много работы с машиной И а, те туда затраты, которые нужно мне нее вложить, они не стоят Затраченного времени Просто телефон взорвали его, может поэтому с Я поверил Будем ждать Вот, ребят, классическая ситуация Когда Надо подумать Трижды, прежде чем Приобрести машину Да, вроде бы Состояние вообще неплохое Машина не убитая Но в то же время она не подтянутая Нет в ней этой упругости Свойственной хорошим ухоженным машинам Свист турбины В принципе я понимаю, что страшного в нем ничего нет Но он отчетливый, поэтому Клиента, покупателя Это По-любому насторожить, однозначно Дальше Непонятки с этим зазором Вроде бы как Нормально все, аварии не было Невеликая проблема тоже, скорее всего Надо просто поломать дверь правильно Не в смысле кувалдой поломать А согнуть ее В нужном направлении Чтобы она прилегла плотно дальше все четыре колеса, точнее все четыре покрышки на замену тоже как бы ничего страшного в этом нет это 150 евро за новые и даже в евро 80 можно вложиться если поставить бушную хорошую резину непонятка с рулевой рейкой там то вроде бы точнее не вроде бы а точно наконечники изношены при этом их не слышно на ходу, то есть проехался по кочкам, наконечники не стучали ни наконечники, не внутренняя тяга не стучали что происходит с рейкой, я не понял но отчетливый скрип при повороте руля в каком-то небольшом диапазоне, но шум и скрип отчетливый и даже постукивание, это меня настораживает у кого есть какие-то мысли по этому поводу, пожалуйста в комментариях отпишитесь, потому что мне самому интересно я уже несколько раз сталкивался с подобным на э, гольфах. И вот, ну, Бор, это тот же самый гольф. Не понял, в чем дело. Это э, может быть и не отчетливый дефект. Но, э, скажем так, э, в состоянии напугать того же самого клиента, который придет и э, покрутит рулем. Есть люди разбирающиеся, которые проверяют обязательно и сцепление, и рулевую, и амортизаторы. Вот, то есть основные моменты даже э, не очень опытные, э, скажем так, автолюбители. Они имеют представление обо всем этом. Поэтому эти моменты нужно учитывать и э, стараться избегать всегда дальше. По кузовщине была работа. Три детали на перекрас. И вот э, правое переднее крыло э, тоже нужно выпрямлять. Очень сложное место. Кантик будет... Сопротивляться до последнего Я не знаю, хватит ли моих познаний Хватит ли моего опыта для того, чтобы С этой мятиной справиться Ну, в принципе, за тысячу эту машину Можно было купить смело Я ему предложил тысячу евро Он уперся на Тысячу Чтобы упал протектор Уперся на тысячу И ни с копейки не скинул, соответственно Даже тысячу сто я ему предложил бы Но он не сдался В общем Оставил я ему свой номер телефона Кстати, мы поехали в соседний город Машина сама была выставлена в Бельгии Приехал по месту и потом с отцом этого продавца парнишки Поехал в соседний город во Франции Мне было проще там с ними встречу назначить ну, как бы Брат не понял или тот не объяснил, что машина стоит во Франции Сам по себе пацан неплохой Никакой там мошенник скользкий Он просто говорит, мне ее не выгодно отдавать за 1000 евро, я его прекрасно понимаю если вам продавец если вас продавец точнее, уверяет в том, что гляньте, уверяет в том, что купил машину там за такую-то цену, чуть ли он теряет короче, я вот тебя отдаю сам в минусе, ну не верьте этому такие ситуации, конечно, тоже имеет место быть, но как правило это просто вас причесывает какой перекупщик в своем уме, скажем так, и который <смех>, хочет заработать на это деньги, будет машину отдавать себе в убыток. Нет, это э, просто, как сказать, обман. вас. Даже не обман, это э, уловка. Вас просто грузят. То есть человек, э, уверяя вас в том, что отдает машину дешевле, чем он ее купил, он, скорее всего, врет. Верить нельзя. Этот парнишка сказал честно, мне ее отдавать тебе за эти деньги невыгодно. Какой самый главный момент в машине не было упругости в машине не было этой подтянутости и как ты ее там не приводи в порядок как ты ее не шамань не полируй надрайвай упругость не появится упругость появится в том случае если поменять всю ходовую полностью сайлентблоки все амортизаторы если привести в порядок абсолютно все и даже при этом я вот замечал много раз Машина, которая уставшая, которую оторвали, которую, скажем так, из которой высосали все соки, она прежней уже никогда не станет. Что нужно сделать для этого? Поменять все на свете, может быть. Но э, вот эту упругость, эту тугость, как это правильно сказать, машине вернуть очень-очень сложно. Поэтому всегда надо стараться купить машину у тех людей, которые за ней ухаживали, То есть хозяин. Владелец. почему так ценится первая рука? потому что владелец в течение э, нескольких лет, иногда долгих лет машину постоянно э, осматривает, отдает ее в гараж либо сам проверяет если один человек ездил на машине 10 лет значит он хороший хозяин потому что у кого-то там э, шалопая машина 10 лет не выдержит рассыпется просто-напросто вот почему так э, ценится, так важна не то что важна, а это настоящий бинго, настоящий чуть ли не джекпот машину от первого хозяина Они все бывают, как правило, ухоженные, подтянутые, крепкие Эта машина такой не являлась У нее уже был как минимум там, третий хозяин Потому что новый техпаспорт, желтый, большой, бельгийский Они стали выдаваться 2011 года То есть, как минимум, эта машина переподавалась один раз А по факту, я думаю, что даже больше Есть люди, которые машины просто убивают Вот дай ему чистую, обрядную, свежую тачку без проблем, без косяков Он ее за несколько месяцев Приводит в сарай на колесах Так оно и есть Поэтому не зря, не зря Все гоняются за машинами От первого хозяина Надеюсь это видео оказалось кому-то полезным Кто-то извлек из него Какую-то информацию нужную Примерно так Всегда и происходит осмотр Я что-то по-любому упустил Надо вот вернуться к этой практике составления списка он даже есть у меня, список универсальный, который подходит ко всех машин. Вот видите, я забыл проверить масло, пожалуйста. Наверное, потому что увидел табличку на стойке двери о том, что масло менялось недавно психологически. Такие моменты тоже очень сильно влияет, Поэтому не надо верить в бирки, наклеенные на стойку, на телевизор под капотом, на которых обозначены замены техосмотры, проведенные или не техосмотр, а техобслуживание Нужно обязательно проверять состояние масла Если масло в моторе э, Совсем уж старое, грязное Выработанное, скажем так То ничем хорошим э, Покупка такой машины скорее всего не обернется Ну, может быть, единственное, что человек Уже знал, что машину продает И там отъездил на ней лишние 5-6 тысяч километров В остальных случаях не Несвежее, грязное Изношенное масло выработанный масло без машины, точнее. Это признак того, что человек просто за машиной не ухаживает. Еще раз призываю вас быть предельно внимательными при осмотрах. Никогда не верить на слово. Верить только своим глазам, тактильным ощущениям. Потому что, к сожалению, мы живем не то чтобы сложное время. Когда было время легкое для людей? Для простых работяг, для честного народа, Времена всегда сложные в той или иной степени. При покупке машины вы должны всегда быть готовы к тому, что вас собирается надуть. Всем всего доброго. Пока.